Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100 секретов.рф И сегодня у нас с вами очень интересное видео Сегодня мы разберем простой способ заработка, который позволяет получать от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, работая удаленно Если работать удаленно – это ваша давняя мечта, то устраивайтесь поудобнее Сегодня мы разберем в деталях весь способ заработка и, возможно, посмотрев это видео, вы сможете его повторить Обычно Авторы обучающих курсов показывают горы заработанных денег, но держат способ в секрете. Я же покажу вам весь способ, вы поймете, как и на чем вы можете зарабатывать уже сегодня. Чтобы подойти к нашей теме, мы разберем одну из интернет-услуг. Вот смотрите, на сайте Freelance я набрал запрос продвижения сайта. Это довольно-таки востребованная услуга. И что мы видим? В топе. Держится вот такой вот баннер, это реальные заказы, цена 20 тысяч рублей, выполнено более 2 тысяч заказов. То есть, это только количество положительных отзывов и высокий рейтинг. Так вот, э что здесь? Здесь стратегия продвижения сайта и удержания в топе. Что такое стратегия? Стратегия – это рекомендации. То есть, э человек хочет продвинуть сайт, а я советую ему э – делай то, делай другое. В то же время, за э неверную стратегию – Автор вот такой публикации, он практически не отвечает. Почему? Да потому что он просто может вернуть деньги заказчику. Но если результат был достигнут, то заработок составил 20 тысяч рублей. Такой ерундой мы не будем заниматься. Давайте посмотрим еще один пример: комплексное поисковое продвижение 13 тысяч рублей, комплексное продвижение сайта по Москве 17 тысяч рублей, 143 заказа, мега востребованные услуги. Что объединяет все эти услуги? Вот, допустим, ссылочная пирамида. Ну, вот здесь хотя бы, э, честно сказано, что э, тот, кто предлагает услугу, он дает ссылки, но не дают гарантии в топе. Продвижение в топ Яндекс, Гугл, регион РФ. Нигде не указаны гарантии. Так вот, э, несмотря на то, что авторы и фрилансеры, которые занимаются продвижением, не дают гарантий, они получают сотни заказов. То есть услуги мега востребованы, услуги дорогие, рейтинг заказов очень высокий, потому что любой неудачный заказ может просто быть оформлен кэшбэком, то есть деньги возвращаются заказчику, если сайт не продвинулся в топ. Есть узкотематические темы продвижения сайта недвижимости, продвижения сайтов на тильда и так далее. Так вот, друзья, как зарабатывать в этой теме? На самом деле, если вы не специалист, если вы не обучались полгода, например, по теме продвижения сайтов, а там действительно очень много э, информации нужно изучать, вы не сможете э, оказывать вот такие вот услуги. Ну и заказчиков надо найти. На чем же можно зарабатывать человеку, если он э, не имеет времени изучать все эти премудрости продвижения и хочет э, уже сегодня вечером сделать ряд простых действий и заработать первые деньги. Итак, Несколько лет назад меня мучил этот самый вопрос. И ответ его я нашел в книге Ашманова Оптимизации продвижения в поисковых системах. Я приобрел первую книгу, потом приобрел вторую книгу, прочитал эти книги от корки до корки, и я нашел ответ. Этим ответом я с вами поделюсь. Почему студия Ашманова имела самые дорогие заказы по продвижению сайтов? Дело в том, что эти разработчики стояли у истоков создания поисковой системы Яндекс. То есть они сами создавали алгоритмы, по которым сайты выходят в топ. И они э, в дальнейшем брали заказы на продвижение, уже зная эти алгоритмы. То есть, это те люди, которые сами программировали, как будут те или иные сайты подниматься в поиске. Поэтому стоимость заказов была потрясающая. Некоторые заказы могли стоить несколько миллионов рублей. Так вот, друзья, я прочитал эти книги от корки до корки. Вам не придется читать эти книги. Я нашел ключ к тому, как можно просто... И эффективно зарабатывать, но не зарабатывать так, как вот мы сейчас посмотрели на примере бирж, где люди обещают продвижение, но не обещают результат. Мы можем получать результат с вероятностью 95-99%. процентов. И, кстати, вот данная технология, она как раз предполагала получение... Высокого результата, то есть результат продвижения действительно был, люди видели, что идет рост в топе, люди видели, что идет прирост посетителей на сайте, самое главное. А сколько может стоить один посетитель? Почему я задаю этот вопрос? Чтобы вы понимали, сколько реально теряет денег владелец сайта, если его сайт не в топе. Смотрите, набиваем, вбиваем в Яндексе недвижимость Краснодара. И мы видим э, сайт недвижимости э, в топе Слепов. Про ЖК Мозаика, строительный кооператив, э, купить недвижимость, ЖК Топ, Тополина. То есть, это различные застройщики. Авито, Циан, э, куда же без них. То есть, вот эти сайты, они очень прокачивают э, места юла они всегда на первом месте за счет множества ссылок то есть чистым застройщикам и чистым продавцам недвижимости остается от силы 7 8 мест. Остальные застройщики, остальные продавцы, они находятся за бортом. Дальше вторая, третья, четвертая страница. Надо понимать, что из топа люди покупают чаще. То есть, первое, второе, третье место, четвертое. Внизу страницы люди переходят реже, а на последние страницы, вот на эти, практически никогда не переходят. Однако, один покупатель недвижимости приносит застройщику сумму Прибыли, чистой прибыли. Полмиллиона, иногда миллион рублей. Полмиллиона, миллион рублей. Это потерянный покупатель, это э, несколько потерянных посетителей. И люди, которые находятся на второй, третьей, четвертой странице, они однозначно теряют свой доход. Давайте посмотрим другую прибыльную нишу. Все мы знаем, что услуги стоматологии очень дорогие. Например, имплантировать зуб стоит несколько десятков тысяч рублей. Чтобы человеку имплантировать челюсть, например, пожилому, может потребоваться несколько сотен тысяч рублей. Это дорогая услуга. И мы берем город-миллионник и вбиваем запрос в стоматологии. Клиники стоматологии соревнуются за место под солнцем. Естественно, топ занимает два КИС. Сюда же вошел сайт агрегатора продакторов. Который также не является частной клиникой И э, смотрим, смотрим, смотрим э, Дальше еще один агрегатор Дальше э, стоматология Тюмени Одна может быть И 222 клиники Это мне через поиск э, информация вышла сразу То есть я вижу, что здесь 222 клиники конкурируют за место в топе Яндекса А место в топе занимают агрегаторы Яндекс Карты и одна две стоматологии одна две* стоматологии которые вырвались в этот топ вот так э -э каждый клиент может приносить чистую прибыль десятки тысяч рублей, и это клиенты повторные, если клиника получает клиента, он э, дальше будет лечиться и обслуживать зубы, как правило, в этой же клинике, поэтому э, это в долговременной перспективе огромная утрата, если клиент ушел к конкуренту, 222 клиники, а эффективных мест в топе 3-4, вот так, и это только по одному городу, ну что ж, друзья, мы подходим э, к способу заработка. Наш заработок будет связан с продвижением сайтов. И ответ, ключ к эффективности Лежит в том, что не каждый Сайт нужно продвигать Не каждый сайт подходит для продвижения Можно выбирать те сайты Которые будут по определенному алгоритму Продвигаться с вероятностью Выше 95% И получать за это деньги Заказов огромная очередь Огромное количество людей, которые хотят Прямо сегодня продвинуть Свой сайт в топ Разница в том, что большинство Мастеров, которые обучались Полгода, год, несколько лет занимаются на рынке Они не дают э, на самом деле эффективного продвижения Они делают какие-то действия, например, там, оптимизацию статьи Но результат зависит не от них Результат зависит от э, теории средних чисел, от статистики Пойдет сайт в топ или не пойдет Так вот, мы э, узнаем тему, как гарантированно продвигать сайты в топ и гарантированно получать от человека деньги за результат. Вся настройка системы может занимать один вечер. Мы будем пользоваться э, четырьмя сервисами. Отличие заработка в том, что деньги будут поступать напрямую от заказчика, минуя различные сервисы, агрегаторы, партнерские площадки, которые воруют ваши комиссии, которые воруют от вас э, других клиентов и которые воруют от вас трафик. За один вечер вы узнаете, как шаг один найти клиента, который закажет э, продвижение сайта, и это будет один из ста. Вариантов сайта. То есть мы будем брать не каждого человека, которому нужно продвижение, а того человека, которому мы гарантированно дадим результат. Поэтому когда человек получает такой результат, он получает первого клиента и первый клиент приносит ему какую-то сумму. Если это недвижимость, например, сотню тысяч рублей он понимает, что сотрудничать с вами выгодно и он платит вам за продвижение вновь и вновь. У многих клиентов есть несколько проектов, поэтому одна сделка, одна точка контакта может приносить как минимум от 5000 рублей, а максимум это средняя цена тысяч рублей, но это далеко не предел. Работа строится в 4 шага. Выполнили шаг 1, выполнили шаг 2, выполнили шаг 3, выполнили шаг 4. И вам не нужно знать всю ту огромную сложную информацию, которую Обычно используют программисты и SEO-продвиженцы. Вы сможете работать по простому алгоритму. Информацию я упаковал в 7 подробных обучающих видео уроков. Это достойная, ценная информация, которая стоит очень дорого. Но для вас, друзья, она достается за символическую стоимость. Вы можете перейти по ссылке под этим видео. И для первых подписчиков нашего канала стоимость будет минимальна. Переходите по ссылке прямо сейчас. Приобретайте методику. И начинаете зарабатывать. Это действительно простой онлайн способ заработка, который вы можете исполнить, оформить и применить уже сегодня. Услуги, которые связаны с продвижением сайтов, стоят огромных денег. И вы узнаете, как получать первый заказ и второй, следующий, последующий заказ, практически не прилагая усилий. Вы узнаете, где брать заказы не затрачивая много времени, и работать с людьми долговременно, потому что эффективное продвижение всегда в цене. Вас будут рекомендовать друзьям, знакомым, потому что специалистов, которые гарантированно выводят сайт в топ, на рынке не так много, вы станете одним из востребованных специалистов, имея минимум знаний, то есть работая, по сути дела, по чужому проверенному алгоритму, который вы получите. Семь пошаговых видеоуроков ждут вас, а чтобы у учеников не было конкуренции, разработана специальная программа, которая распределяет ниши для работы между теми, кто использует данный метод. Таким образом, вы не будете пересекаться с другим специалистом по продвижению, вы не будете конкурировать за одного и того же клиента. Каждому достанется столько работы, столько заказов, сколько вы сами пожелаете. Вы можете зарабатывать 50, 12, 20 тысяч рублей за один заказ по продвижению. Пока доступ открыт, стоимость данного видеоруководства минимальна. Переходите по Ссылки под этим видео, изучайте обучающие уроки, запускайте программу и начинайте зарабатывать деньги удаленно уже сегодня. До встречи в обучающих видео уроках, переходите по ссылке под этим видео и желаю вам, друзья, хороших заработков с помощью одной из самых прибыльных ниш Рунета.